Итак, дорогие друзья, с вами Александр Попкевич, и у нас первое практическое занятие. Поздравляю вас с тем, что вы прошли теоретическую подготовку и перешли уже непосредственно к практике. Сегодня мы рассмотрим, как устроен торговый терминал MetaTrader 4, и даже откроем первую сделку. Представляете себе, да? Ну, давайте начнем. Представим, что у нас вот пустой экран, ничего совершенно не видно. С чего же все начинается? Правильно, с регистрации торгового счета у вашего брокера. После того, как вы зарегистрировали торговый счет у вашего брокера, вам остается залогиниться. Что же вы делаете? Вы нажимаете «Файл» и нажимаете «Подключиться к торговому счету». Соответственно, выбираете... Вводите все данные, логин, пароль и сервер. Специально для этого занятия я открыл демонстрационный счет, чтобы мы могли позволить себе творить все, что нам заблагорассудится. Открывать любые сделки и посмотреть, что же будет происходить. Вот, в данном случае у меня торговый сервер указан demo 4 логин, пароль, все, нажимаю логин, нажимаю логин. Для того, чтобы вы убедились, что вы действительно залогинились, у вас вот здесь вот должно загореться зелененьким. Да? Если зелененьким не загорелось, значит вы что-то вели не так. Очень часто ошибаются, путая раскладку, да? оставляя раскладку русской и удивляюсь, почему же не могу я ничего сделать с рынком. А после того, как вы... Залогинились. Вы выбираете тот актив, давайте будем идти слева направо, который вы хотите открыть. Ну, В данном случае вот у меня уже открыт какой-то актив, да, пара евро-новозеландский доллар. Пожалуй, мы можем ее, собственно говоря, эту валютную пару и оставить. Но давайте рассмотрим сначала, что же, какие активы в принципе есть. У многих крупнейших брокеров доступно огромное количество инструментов, целое изобилие инструментов. И будьте внимательны, выбирая какого-либо конкретного брокера, вы должны быть уверены, что брокер предоставит вам возможность торговать абсолютно на любых инструментах, которые только вам заблагорассудится. Это могут быть вот Forex минус, это Forex второстепенные валютные пары, да, то есть, ну, такие, которые не очень сильно распространены, да, есть Forex Majors, соответственно, они вот здесь вот находятся, это основные валютные пары, которые самое широкое применение имеют, затем есть фондовые индексы Minors, да, то есть старостепенные фондовые индексы, индексы Majors, фьючерсы на фондовые индексы такие как UK 100, 100 крупнейших компаний Великобритании, JP 225, да, это 225 крупнейших компаний Японии, US 500, пресловутый индекс S&P 500, 500 американских крупнейших компаний, индекс Dow Jones на 30 компаний распространяющихся и многие другие. Кроме того, вы даже можете торговать фьючерсами на сахар, на хлопок, кофе, и на многое-многое другое. Можете себе представить, друзья. Далее, вы можете покупать, продавать на, э, в газ, вы можете торговать нефтью. И все это вам предоставляет замечательный э, торговый терминал MetaTrader 4. Конечно, вы не физически покупаете товары, и вам мешок кофе вряд ли домой привезут. А вы торгуете на разницах цен. В курсе лекции я рассматривал понятие фьючерса. Обязательно пересмотрите, если забыли. Далее. Самый интересный момент открывается. да, Вы можете торговать по акциям американских компаний. И здесь широчайший выбор. Практически все 30 компаний, которые входят в индекс Dow Jones, они здесь есть, друзья. Вы можете открывать акции компании Alibaba, покупать, продавать Amazon, Baidu, Boeing, и многие-многие другие сети групп. Пожалуйста, все они на слуху, всех мы их постоянно э, торгуем. UK shares – это акции э, британских компаний, очевидно. Э, немецкие акции э, German shares. Э, золото. Вы можете покупать золото, выраженное э, тройская золотая унция через доллары и даже через евро, ребята. Представьте себе, такая же история с серебром. Потом вы можете покупать платину и так далее. И дополнительные даже есть, смотрите, специальные спот-индексы на 200, 2000 американских компаний, 25 греческих, 25 голландских компаний. Где еще такое возможно? И здесь хочется отметить, что для того, чтобы у вас был действительно широкий спектр инструментов, выбирайте надежного брокера. Я хочу сейчас сказать это не в качестве рекламы, просто скажу о своем выборе, о выборе моих клиентов. Большинство FX Pro предоставляет возможность торговать всеми этими инструментами. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что Некоторые наши клиенты уже с существующим брокером переходят на эту платформу Потому что их брокер не может дать им вот эти инструменты для диверсификации Поэтому это очень важно Ну, конечно, если ваш брокер вас, вас устраивает, оставайтесь с ним, никаких вообще проблем, друзья Итак, давайте дальше двинемся вот мы сейчас осмотрели самую первую иконку, на которой у нас доступны все эти инструменты. И прямо отсюда мы можем их открывать, нажимать. И вот они у нас все здесь будут появляться. Вот, например, я сейчас открыл... Акции компании Caterpillar, и в данном случае я вот вижу, что за акции компании Caterpillar дают в настоящий момент 125 долларов. Ну, давайте вернемся к нашей валютной паре, это все-таки как все как-то ближе к телу, особенно для новичков. Двигаемся дальше. Шаблоны или профили, да? Профили. Если вы уже построили какую-то торговую систему, открыли несколько экранов, сохранили цветовые схемы и так далее вы сохраняете все это дело в профиле. Но в данном случае это скорее для нас дополнительная функция. Многие ей так и не пользуются. А теперь что же можно сохранять? Давайте вот прямо сейчас тормознем, тормознем рассмотр иконок и посмотрим, что же можно делать с графиком цены. Вот наш график цены. Классно. Правой клавишей мыши мы открываем с вами свойства нажимаем свойства и здесь друзья мы можем нас сделать уже первую кастомизацию нашего графика итак давайте выберем э, цветовую схему кому-то нравится black on white черное на белом мне более нравится контрастное зеленые на э, черном как вот сейчас у нас на экране э, мы здесь во вкладочке общие можем выбрать с вами бары японские свечи или линейный график это все тоже было в курсе лекции. Я в целом показывал, как это все дело выглядит. Можно добавить линию ASK, чтобы она показывалась. И, пожалуй, нажмем ОК. OK. Далее, что можем с графиком делать? Мы можем его увеличивать, уменьшать. Вот с помощью вот этих вот увеличительных стекол. Давайте нажмем пару раз. И мы увидим, что каждая свеча у нас увеличивается. Теперь вспомню, что же такое свечи. Свечи – это элемент отображения графика цены. В данном случае каждая свеча у нас равна дню. Потому что что? У нас выбран дневной таймфрейм. И вот здесь вот эта панель отвечает за переключение временных промежутков. Если мы возьмем с вами H4, мы посмотрим, как же меняется цена каждые 4 часа. То есть каждая свечка – это 4 часа. Заходим посмотреть где-то еще под увеличительным стеклом Мы можем посмотреть, как же меняется цена Каждые 5 минут И для тех, кто любит скальпинг Это самые любимые таймфреймы Ну, я лично рекомендую все, что выше H1, H4 По крайней мере, здесь можно уже что-то, друзья, прогнозировать Но давайте вернемся к таймфрейму, например, H4 Вы видите, что у нас вот здесь бегают две цены Серенькая цена, которая чуть ниже эта цена называется бит, а красная цена называется Ask. Ну и очевидно, вы наверняка доказались, разница между этими ценами называется спред. А вот чем же я все это дело меряю? Я меряю вот специальным инструментом, который называется Перекрестие. И если вы зажмете левую клавишу мыши или на тачпаде просто зажмете и потянете, то у вас появится вот такая вот интересная штука. Да? Давайте тормозьмем и представим, что вот я... Оттянул от вот этой свечки, да, нисходящей, она закрашенная свечка у нас нисходящая, до вот этой. И получил э, какое-то числовое значение. Вот первая циферка, вы видите 10 циферка, она отвечает за количество свечей. То есть я сместился ровно на 10 свечей. Следующая цифра, 438 в данном случае, отвечает за разницу в пунктах. Соответственно, между верхней линией... Которая у нас под, помечена котировкой 1,71 393 и нижней линии 1,70, ну, который сейчас нет, да, но мы ее видим 1,70 Вот, соответственно, третья цифра отвечает за ту котировку, до которой мы с вами дотянули. То есть, перекрестить такой очень удобный инструмент, который позволяет нам делать такие вот вычисления. Следующая иконка, которая нас интересует, это обзор рынка, друзья. Давайте мы ее откроем. И мы видим, что абсолютно все инструменты, которые доступны в нашем торговом терминале, здесь видно как и что торгуется. Мы видим здесь цену бит, это цена продажи, цену ask и величину спреда, выраженную в пунктах, абсолютно для каждого инструмента. Если вы видите всего лишь несколько инструментов, то вам нужно нажать правую клавишу мыши и нажать кнопочку «Показать все символы». Тогда все символы, все фондовые индексы, все спот-индексы, сырье, металлы и валюты будут вам доступны. Отсюда же вы можете открывать любую валютную пару, нажав на нее и нажав новый ордер. Даже прямо отсюда можно торговать, нажать окно графика и так далее. Также вы здесь можете посмотреть спецификацию инструментов. А что же такое спецификация? Ну, спецификация это спред, точность, уровень стопов, хеджированная маржа. Но самое главное на самом деле спецификации это свопы длинных позиций, свопы коротких позиций. Свопы длинных позиций это свопы на покупку, свопы коротких позиций, свопы на продажу Бывают случаи, когда вы держите сделку не день, не два и даже бывает не неделю, а больше И в данном случае э, свопная политика играет достаточно большую роль Потому что если вы будете продавать пару фунт-доллар, вам еще будут доплачивать каждый день А если покупать, то с каждого от торгованного лота, вас будут отнимать 8 долларов в сутки. Поэтому не забывайте о том, что спецификация контракта тоже имеет значение. И маржинальное обеспечение для каждого инструмента, оно свое, для валют Маржинальное обеспечение одно. Для акций американских кредитное плечо даже может меняться. Ну, в данном случае, если мы говорим про брокеры FX Pro, то там э, кредитное плечо меняется на 1,25. Вот. В то время как для фондовых индексов американских оно остается прежним 1,100. Поэтому такие вещи нужно, конечно же, спецификацию контракта до торговли изучать. Ну, либо воспользоваться помощью консультантов, которые вам заранее об этом расскажут и, если надо, предостерегут. Итак, мы можем... Обычно это поле у меня всегда открыто, потому что я вижу в режиме реального времени, как меняются цены и прямо отсюда могу действовать, открывать графики различные. Например, я хочу там открыть фонд доллар, нажимаю окно графика, бац и все, я уже получаю пару фунт-доллар, далее ее настраиваю так, как мне нужно. Ту световую схему, включаю свечи, увеличиваю график, выбираю таймфрейм, на котором я буду работать и так далее. Прямо отсюда, как пункт управления. Далее, есть у нас окно данных. Окно данных достаточно удобная штука, если вы хотите получить больше информации об отдельном элементе графика. Ну, например, вы хотите понять, что же было вот с этой конкретной свечой. То есть, дата ее открытия, время... Цена открытия, максимальное значение high, минимальное значение low, цена закрытия и даже объемы. Можете да, себе представить, то есть такая обширная информация доступна в окне данных. Но это нужно для детализации э, торговли отдельных взятых элементов графика. Давайте мы его закроем, двинемся дальше. Следующее, это навигатор. Навигатор, если у вас множество торговых счетов, то это будет очень удобно для вас, потому что здесь вот в данном случае я вам сейчас покажу через этот торговый терминал, даже с разных брокеров открыты торговые счета, с Инстафорекс, Альпари, FX Pro, опять FX Pro и так далее. Все счета, которые реальные, помечаются желтеньким таким символом. Ну вот мы видим мой реальный счет, вот отдельных наших отдельно взятых клиентов, их достаточно много И специально для этого урока я открыл демонстрационный счет Чтобы мы могли позволить себе открыть любые сделки И просто прос посмотреть, как это происходит Соответственно, демо-счета зеленые Желтые — это реальные счета Далее следует у нас поле «Индикаторы» О, а тут огромное количество компьютерных индикаторов. Трендовые, осцилляторы, индикаторы объемов, Билла Уильямса и так далее. А также кастомные индикаторы, которые вы можете подгружать в торговый терминал. Но пока для вас это не особо нужно. В принципе, хватает и базовых индикаторов. Вы можете открыть любой осциллятор. можете открыть, например, осциллятор MACD, нажать, ввести нужные вам параметры, цвета настроить и нажать ОК OK. Вы таким образом индикатор появляется на вашем графике торгового терминала, можете также его обратно удалить. После поля индикаторы идут советники, то есть это автоматические торговые программы, которые будут рекомендовать вам открывать те или иные сделки, а скрипты это непосредственно торговые роботы, которые инсталируются либо на ваш торговый терминал, либо на удаленный сервер. И позволяют торговать уже без вашего участия. Но так как мы говорим сейчас о мануальном трейдинге, то на этом внимание и заострим. И вот мы вплотную с вами подошли к кнопочке новый ордер. Но прежде до этой кнопки обычно существует кнопка терминал. И вызывается она сочетанием клавиш Ctrl-T. Обычно это горячее сочетание клавиш. У каждого трейдера уже отработано до автоматизма Ну вот смотрите, я нажимаю вкладочку торговля И внизу у меня открывается непосредственно вкладка торговли Ну я сказал, что я специально для этого урока открыл э, демонстрационный счет Для того, чтобы мы могли позволить себе прямо с рынка что-нибудь открыть Здесь мы видим баланс, в данном случае 20 тысяч долларов средства, свободная маржа. Вся маржа свободна, потому что никаких сделок еще не открыто. И давайте прямо сейчас с рынка мы возьмем и что-нибудь с вами откроем. Ну, не знаю, давайте возьмем валютную пару, пускай это будет евро-новозеландский доллар. И, предположим, без всякого технического анализа, просто так я хочу взять и открыть сделку. Давайте посмотрим, что же мы видим в поле нового ордера. Ну, во-первых, мы видим бегающие вот эти две линии, красную и синенькую. Красная это цена покупки, синенькая цена продажи, а разница между ними это комиссия брокера, то есть спред. Далее, первое поле, мы видим евро-новозеландский доллар. Вы, вы, кстати, отсюда можете выбрать абсолютно любой инструмент, но в данном случае нас интересует именно этот. Давайте выберем объем, к примеру, я хочу поторговать одним лотом, взять и открыть сделку одним лотом по цене 1.72 72 там 0 к примеру и стоп э, лосс как вы помните и take profit это в первом случае ограничитель допустимого уровня убытков а take profit позволяет зафиксировать прибыль давайте мы пока ничего не будем здесь ставить а просто нажмем кнопочку ну например sell продать и у нас уже что-то совершенно интересное появилось. Ну, первое, что мы видим, что у нас сразу же какой-то маленький минус, да. А, почему? Да потому что с нас уже взяли спред. С нас уже взяли спред. И для того, чтобы нам выйти из этого маленького минуса, нам нужно просто спуститься ниже на величину спреда. Ну, напомню, да, что если мы продаем, то мы зарабатываем именно э, вниз. Нам необходимо, чтобы график шел, именно там наша прибыль. Давайте посмотрим, что же здесь происходит. Вот как только мы открыли ордер, у нас появилось вот такое вот цифровое значение. Курсором я вам здесь ввожу, чтобы вы обязательно все это увидели, посмотрели. Вот это вот цифровое значение, это порядковый номер ордера. Далее, время. Время открытия и дата открытия ордера. Тип ордера. Что мы делали? Покупали, продавали? Продавали. Поэтому sell. Объем выраженный в лотах. Ровно один лот открыли. Символ. Символ. Мы открыли по валютной паре евро-новозеландский доллар и открыли по цене 1.72.109. Все эти параметры уже отображаются. Stop Loss Take Profit. У нас в данном случае нули. Почему? Да, потому что мы их не поставили. Но сейчас мы обязательно это все дело исправим. Ну и цена, вторая цена, это текущая цена, которая отличается явно от цены открытия. Комиссия. Есть тип... Тип сделок, когда э, с, взимается э, за вас комиссия за совершение операции. Обычно это э, сделки э, для типов счетов с фиксированными спредами. Но в данном случае у нас э, комиссия не берется. Своп. Если вы задержите эту сделку более чем на сутки, то есть на следующий день с вас уже возьмется своп. Ну, это плата за перенос позиции на следующий день. Кстати говоря, по вот этой валютной паре, в данном конкретно брокере, FX PRO положительный своп на продажу, то есть вам еще будут за это доплачивать, если вы ее не закроете в течение суток. Что же у нас следующей строкой? Баланс. 20 тысяч долларов. Это было на момент открытия сделки. Средства. Это баланс плюс-минус текущий результат. Мы видим, что у нас пока маленький отрицательный результат, поэтому средства у нас чуть ниже баланса. Маржа. Для открытия этой позиции нам потребовалось 1100 долларов нашего депозита. Один лот это не маленький объем. да? Соответственно задействованная маржа оказалась 1130 долларов. Свободная маржа. Ну соответственно это средства минус маржа и свободная маржа. И уровень маржи критически важен для каждого трейдера вариант и э, индикатор если у вас уровень маржи 1000 и более процентов то вы можете себя чувствовать абсолютно спокойно и уровень маржи показывает насколько вы злоупотребляете или не злоупотребляйте риск менеджментом но для этого у нас существует отдельное занятие по риск менеджменту, которое вы обязательно тоже друзья посмотрите Сейчас я сместил график немножечко влево, да, и у меня освободилось такое свободное пространство. Ну и вот как раз таки я нажал кнопку, которую мы с вами еще не изучали, это смещение графика к концу. Обычно э, многие так делают, почему? Да, потом, по той простой причине, что вам нужно видеть пространство, куда же еще график цены может пойти, и для всяких графических построений это критически тоже важно. Давайте посмотрим. Помимо нового ордера, кнопки, да, ну вот сейчас мы открыли ордер немедленного исполнения, мы это сделали мгновенно, увидели какую-то ситуацию, она нам показалась привлекательной, мы взяли и открыли сделку. И, кстати, вот сейчас эта сделка уже у нас выходит какой-то маленький плюс, то есть мы величину спреда уже с вами прошли. Далее автоторговля. Автоторговля в данном случае, в контексте нас пока не интересует. Вот это способы отображения цены на графике. То есть мы можем нажать баровый способ, можем нажать э, способ свечной. Но ну, вот сейчас вот баровый загорелся. Вернуть свечной или даже выбрать линейный. Но чаще чаще всего, конечно же, трейдеры пользуются именно японскими свечами. Это самый популярный способ отображения цены на графике. Вот эта кнопочка зелененькая при обновлении котировок отбрасывает наш график в начало. Если вам это не нужно, вы отключаете автопарокрутку. То есть и в этом случае вы можете взять и сместить график цены куда-то в истории, посмотреть, как же там цена развивалась. Да вот я взял, вернулся в историю в мае. Да? сейчас у нас 11 июня, а я взял, посмотрел, как же там по каким ценам торговалась пара евро, новозеландский доллар, нужно мне вернуть все это назад, я могу дважды нажать на смещение графика к концу, так, таким образом вот оно все сместилось, все здорово, смотрите, индикаторы можно открыть не только из э, навигатора, вот отсюда, да, но вы точно также можете открыть, ну вот здесь вот открывается поле индикаторов, да, я вам уже это показывал, Соответственно, вы можете открыть индикаторы прямо отсюда, нажав кнопочку F, зелененький плюсик, и прямо отсюда быстро достаточно вы можете открыть тот индикатор, который вам нужен. Здесь у нас они точно так же подразделяются на трендовые, осцилляторы, объемы, Билла Уильямса, ну и так далее, друзья. Это, пожалуй, такие вот самые важнейшие кнопки, которые вам нужны. Если вам чего-то по какой-то причине в панельке не хватает, вы точно так же можете нажать правой клавишей мыши и настроить эту панель. То есть вы нажимаете настроить и перетащить необходимые инструменты для вашей кастомной торговли слева направо. Если что-то нужно убрать, то вы можете с справа налево наоборот исключить эти кнопочки. Ну, например, нам сейчас не нужна автоторговля, я возьму ее сейчас уберу из нашей панели, чтобы она нам не засоряла ничего да? и, к примеру, мне не нужна кнопка регистрации виртуального сервера. Да? Вот я тоже ее могу, соответственно, взять и исключить из нашей, из нашей панели. Таким образом, панель выглядит более чистой и э, включает только те инструменты, которые нам с вами нужны. Итак, друзья, в завершение нашего первого практического занятия давайте добавим для нашей вновь открытой сделки Take Profit. То есть евро на зеландский доллар. К примеру, я хочу заработать по вот этой валютной паре 300 долларов ну или 300 пунктов, да, в данном случае торгую одним лотом, у нас каждый пункт равен практически одному доллару. Берю, беру и мерю перекрестие от момента открытия сделки до моего планируемого тейк-профита, ну, например, 340 пунктов и запоминаю котировку 1.71.759, именно сюда мне нужно взять и поставить тейк-профит в том случае, если я продаю. Итак, 171 1.71.759, как же это сделать? Я беру, нажимаю сюда на нолики, где у меня take profit, и запомненную мной котировку ввожу вот сюда, корректирую. Сначала нажимаю копировать, затем э, корректирую и ввожу. 171 759. Ну, насколько я помню, именно такую котировку я запомнил. Нажимаю изменить. И что же получается, бинго, у меня появляется новый ордер Take Profit. И в том случае, если график цены пойдет вниз, ну а как я уже говорил, мы открыли без всякого технического анализа, ну да, вот если вот он сейчас пойдет вниз, то автоматически уже без моего участия закроется прибыль в районе 300 долларов по этому Take Profit. Ну, если я захочу вдруг по какой-то причине закрыть сделку прямо сейчас, я нажму на любое поле цена, символ, объем, что угодно. И прямо с рынка нажму на желтенькую кнопочку закрыть сделку. После этого закрытия моя, моя сделка окажется в истории счета. Ну В данном случае история счета пустая, потому что мы только-только открыли эту сделку и даже еще пока не пробовали ее закрывать. Пожалуй, это основной функционал, который нужен вам сейчас для начала торговли. Безусловно, MetaTrader 4 обладает широчайшими возможностями для абсолютно любого уровня трейдера. И для профессионалов, и для новичков он даст то, что необходимо. Ну, а вам, друзья, я желаю успешной торговли. И если у вас возникли какие-то вопросы, и вам мало этого занятия, обязательно переходите по ссылочкам, оставляйте заявки, и наши эксперты с радостью ответят на эти вопросы. А также подписывайтесь на мой YouTube-канал, потому что здесь уже очень много обучающего контента, который будет вам очень-очень полезен. Всем пока, друзья!